Давайте посмотрим на механизмы по реализации тех прав человека, о которых мы сегодня говорили. Поэтому несколько механизмов в Организации Объединенных Наций есть, которые функционируют и помогают защищать права экономические, социальные и культурные. Но вы знаете, некоторые о них и говорили в соответствующие документы комитета, включая комитет по экономическим и социальным правам, комитете по снижению дискриминации в отношении женщин, они отслеживают соответствующие правоприменения применения и то, что мы также работаем в области, которая помогает в взаимодействии, обеспечивает и мы все не не будем сегодня говорить о всех механизмах на, на международном уровне, но мы будем говорить о том, что не предс представляет... Э um, so Поэтому индивидуальные жалобы. Они а, говорят о более абстрактном нормам Организации Объединенных Наций И это дает практический эффект То есть, собственно говоря, вот то, что происходит Тогда, когда индивидуальные а, Или члены общества, тогда, когда они сталкиваются с нарушением их прав Они могут а, а, пожаловаться в, в соответствующий комитет И в, в, в, на ту организацию, о которой идет речь И потом а, будет а, произведена проверка Этого нарушения этой жалобы И а, мой коллега говорил уже о том что э, э, э, есть э, специальные протоколы согласно которых вы должны рассматривать согласно э, этим протоколам индивидуальные жалобы и э, э, есть очень много ситуаций среди всех этих механизм подачи жалоб самые такие жизненные это те самые которые касаются нарушения прав человека в области социально-экономических и культурных рамы это те которые обеспечивают защитные меры общую защиту основных прав и это есть очень большое продвижение в этой области потому что спустя несколько десятилетий спустя того каким образом эти механизмы зашли э, начали применяться у нас есть специальные э, протоколы по этой реализации то есть есть большое количество большой надежды есть со стороны международного сообщества того что это очень сильно поможет и будет лучше практик правоприменения особенно в области применения со социально-экономических и культурных правил но однако в 2013 году только было э, оно было введено в, в, в силу и соответственно у нас а, было 45 подписантов и 20 участников плюс и если вы собираетесь стать а, например международным юристом международным адвокатом то вы и вы и вам нужно сфокусироваться на каком-то конкретном случае вам нет необходимости всегда смотреть на а, те, у которых есть на те документы, которые имеют специальные юридические функции. Вы также можете э, э, посмотреть на периодические обзоры, которые смотрят на соблюдение отдельных государствах, и таким вы можете посмотреть на теневые отчеты, посмотреть на отчеты. Правительство, может быть, вы будете работать в правительстве и можете смотреть таким образом, каким образом ваше государство будет лучше выполнять свои обязательства. Либо вы можете предоставить информацию универсальному периодическому отчету в Совет по правам человека. То есть есть совершенно различные пути и способы, которые на международном уровне вы можете подумать о юридическом применении и правоприменительной практике. И на региональном уровне у вас есть примерно такая же система, у вас есть договорные отношения, как, например, Европейская конвенция по правам человека, и, соответственно, есть у вас комитеты и советы, которые работают с этими договорами. То есть вот лист, список, вернее, всех, которые здесь на слайде перечислены. Они предоставляют все вот эти комитеты, комиссии, все различные возможности, особенно в странах Африки, в обеих Америках и в Европе. Мы не будем ввиду недостатка времени подробно говорить об этом, но мы можем поговорить об этом во время дискуссии. Далее также имеется то, что можно называть очень-очень важным аспектом механизма обеспечения. Мы помним, что нарушение прав человека, имеет место на национальном уровне соответственно те или другие площадки защиты на национальном уровне являются первой линией обороны через суды через те или другие трибуналы конституционные суды рассматривают эти вопросы гражданские уголовные суды специализированные трибуналы такие как административные суды по делам детей и несовершеннолетних, несовершеннолетних. по разным странам по-разному обычно вопрос и права экономические социально-культурные национальные законодательства в Конституции иногда не имеют э, какого-то эффекта, тогда э, не дают инструментов, тогда уже адвокаты ищут те или другие существующие инструменты для того, чтобы использовать их для защиты экономических, социальных, культурных прав. Об этом мы, конечно же, говорим. Как это работает? Это важно. Очень часто национальные суды рассматривают на существующие судебную практику международную на другие решения тех других комитетов на решение международных судов рассматривать и если это и бывают разные системы односторонние или двухсторонние есть системы в которых международные судебные решения становятся обязательными и имеют роль прецедента и соответственно можно требовать чтобы государство следовало тем принципам судебного решения я знаю то, что вы все изучаете юриспруденцию. мы говорили о правах, но перед тем, как мы приступим к рассмотрению примера в судебной практике, можно посмотреть о правах, есть понятия нормативные права, есть права, которые получены в результате, обеспечены в результате равных заглашений. Так вот, понимание природы обязательств, что важно, если вы думаете о правоприменительной практике, Судебной практике. Тогда вот необходимо обратить внимание и на соответствующие общие комментарии Комитета по экономическому, социально-культурному правам. Общие комментарии 3 говорят об важности при, национального приложения. Комментарий 9 говорит о, о, о реализации соответствующего пакта в... На территории с соответствующей страны Лимбург, принципы, принципы говорят о, о состоянии применения, а мастерские правила говорят о том, что является нарушением. нарушение экономических, социальных, культурных прав имеет место. Вот когда мы говорим об обязательствах, необходимо рассматривать их с точки зрения уважения, защиты и удовлетворения. Мы знаем что есть три такая, три такие разбивки. Необходимо достаточно аккуратно к этому подходить, потому что, когда мы говорим о судебной практике на международном, национальном и местном уровне необходимо помнить о том, что там идет пересечение всех этих обязательств уважать. Это означает, что э, государства не должно препятствовать реализации прав человека. Защита – это обязательства по защите, это обеспечение того, чтобы третьи стороны, не являющие представителем государства, не нарушали, либо не вмешивались в реализацию э, людьми э, прав человека. В то время как удовлетворение – это позитивные шаги для реализации. И, соответственно, обязательство уважать, означает, что страна, государство, государство не должно ограничивать то или другое сообщество, доступ, например, к тем или другим э, институтам здравоохранения, защищать, например, какая-то межнациональная корпорация, создает некая среда, в которой выбрасываются отходы в воду и воздух, соответственно, государство обязано сделать что-либо, чтобы не допустить этого. А удовлетворить это означает, что там, в данном случае государство не только не Вмешиваться. Должно, должно предпринимать или другие шаги для того, чтобы конкретные права были реализуемы, предоставляя чистую воду, детские сады и так далее. Вместо того, чтобы углубляться в эти важные аспекты обязательств государств необходимо также говорить что э, государства не обязаны все свои обязательства по экономическим, социальным, культурным правам реализовать э, э, с одного раза. Необходимо помнить то, что государство может не быть на какой-то конкретный момент ресурсов или соответствующих э, финансовых и юридических э, э, или человеческих ресурсов. Соответственно, государство имеет это мы, к сожалению, не можем соответ... удовлетворить соответствующие права X, Y, Z, потому что на ну, данный момент у нас нет бюджета для этого. Но очень важно, чтобы предпринимались последовательные шаги, но имеются базовые, минимальный набор прав, которые должны удовлетворяться по международному праву, вне зависимости от ограничения по ресурсам, которые имеются. Например, не дискриминация, это один из аспектов, вам необходимо предоставить минимальный доступ к минимальному базовому набору продуктов питания и так далее и тому подобное. Ну и далее мы посмотрим на, два трен на тренды на международной правовой арене, которые говорят о развитии, э, принятии, э, о трендах принятия реш и судебных решений по вопросам экономических, социальным и культурным правам в разных странах. Давайте я вкратце предоставлю исторический обзор. Вот, э, Траектории судебных дел судебных решений по экономическим культурным правам очень важна, почему за большую часть 20 века было а, периодически встречались подобные решения судебные.. Э, Например, социаль... права на социальные блага, они оспаривались в суде, они по их поводу выводились, принимают судебные решения. Однако необходимо отметить то, что особенно в последние два десятилетия значительное развитие начало происходить. Мы отмечаем, например, со стороны международных организаций, таких как Всемирная организация по труду, или в таких гармонии, как Германия и Аргентина, мы сейчас видим порядка 200 тысяч международных конституциональных решений, касающихся конститу... в конституциях по вопросам экономических, социальных, культурных прав. В 2008 году соответствующее решение было по исследованию по этим аспектам в Бразилии более 2000 подобных решений и подобное же имеет место в большом количестве стран во всем мире в разных судебных системах. Говоря о практике э, судебных решений внутри страны, тут, конечно, образцами является Индия и Южная Африка за очень четкий привлекательный подход к обеспечению э, соблюдения экономических и культурных прав. Что достаточно интересно, то что не только в этих странах, но и в многих других странах юристы рассматривали гражданские и политические права интерпретировать как включающие в том же числе экономически-социально-культурные права, например, в Индии. В нашей конституции экономически-социально-культурные права являются направляющими принципами. Но если рассматривать политические права, Ава, тогда если интерпретировать вас в аспекты, как э право на уважение и достоинство человека и рассматривать это в разрезе на право на жилье и так далее. Тогда если вы юрист, адвокат международника, работающий в сфере прав человека, то соответственно этот вопрос стоит, как использовать инструментами юридическими для того, чтобы обеспечить соблюдение, соблюдение экономических, социальных, культурных прав человека. Ну и также мы отмечаем сейчас распространение большого количества случаев, судебных случаев в Латинской Америке, Южной Азии, в меньшей степени в Европе, в Северной Америке, в Филиппинах в некоторых африканских странах. И также учитывая тренды на международном уровне, необходимо помнить, что международные измерения судебных то есть судебные решения на международном уровне по вопросам про соблюдение прав экономических, социальных, культурных, их тоже не следует забывать, достаточно большое количество решений различными комитетами, региональными институтами, которые влияли на интерпретацию соответствующих прав в тех и других странах и продвижение, уважение этих прав. Например, решение Европейского комитета по социальным правам, вопрос эксплуатации труда детей очень значительно повлияло на то, как это на практике реализуются в Португалии, или взять пример в Нигерии Африканская комиссия по э, правам человека и народов э, приняла определенное решение по обязательной шаге, обязательной для африканских стран вопроса культурных аспектов. Необходимо признать, юридический документ был принят, а многие из них не реализуются, но так или иначе задал определенный стандарт для его реализации как минимум в Нигерии. И международный Суд, в том числе, выносил решения по экономическим социальным культурным правам, например, утвердили то, что нарушение государством Израилем соответствующей конвенции и конвенции о правах ребенка посредством возведения соответствующих разделяющих стен. И, например, механизм, правовой механизм организации объединенных наций, а также региональные ассоциации и договоренности это инструменты, например, э, не государственная организация, все э, чаще начинает обращать внимание на те или другие инвестиционные ресурсы, инвестиционные решения, поскольку, может, с одной стороны но с другой стороны, это возможность оценки, насколько те или другие проекты будут оказывать на жизнь людей, в том числе на проекты, которые финансируются Всемирным банком. Так что, возможно, об этом просто меньше известно, но подобные шаги, анализ, они имеют влияние влияние на путь, на реализацию прав, на шелье, на сохранение окружающей среды и так далее. Все, о чем необходимо, необходимо помнить. Это не означает то, что юридический механизм обеспечения и соблюдения соответствующих прав великолепно работает. Нет, иногда требуется изменения, но не всегда. Также необходимо отметить, что большое количество стран еще не утвердили возможность добиваться судебным путем реализации права на социально культурные права. Тем не менее, а в другое дело, что в странах, в которых это утверждено, имеются определенные сомнения по поводу того что так или иначе это будет восприниматься как важный инструмент соответственно вот эти факты как аспекты которых необходимо помнить о нормативных механизмах нормативных механизмов обеспечения соблюдения и прав это, Так вот говоря к общим комментариям номер 9 соответствует к соответствующей конвенции и призывает государства участники реализовывать указанные аспекты особенно призываются великобритании канада и китай которые в ходе своих периодических обзоров показали что указан... особенно было показано что вот эти права должны вводиться в сферу возможностей рассмотрения в судах также есть определенные аспекты, которые касаются не только внутренней, внутренней судебной практики, но и международной судебной практики. Важное достижение и вопросах рассмотрение судей. Например, когда речь идет о пактах, вы можете прочитать там указанные права, но когда вы в жизни оказываетесь, вы же пытаетесь добиться реализации указанных прав через вашу судебную систему и так далее, что первый, один из первых аргументов, который усложняется, это то, что ведь эти права по большому -то счету, они политически в своей природе, их то при, принимают решения о них должны законодатели, люди, то есть у судей, у нас нету компетенции принимать решения по этим, Вопросом. Так вот, такое отношение является серьезным барьером для того, чтобы легализовать указанные права, соблюдение указанных прав в рамках судебной системы в. В других странах. Однако тут необходимо отмечать то, что э, национальные законодатели, которые так или иначе вводят эти аспекты, они находят способ реализации. Международные институты, можно сказать, начинают влиять на дискуссии, которые ведется в той или другой стране относительно возможности э, обеспечения экономически-социальных культурных внутри судебной системы то, или, с другой стороны это важные достижения в тех в других странах один из аспектов это нормативный контент и экономических санк культурных прав то есть право на здоровье право на рубеж на крышу на головы а что это же по большому счету означает если посмотреть судебную практику и Наблюдение различных комитетов, э, институтов, которые созданы на основании уставов ООН, а также конвенций, э, приводит к тому же а, определению того, что же такое экономическо социально культурное право. Так вот, каждое право несет самый определенный набор требований, которых можно добиваться судебным путем, соответственно, доступность, э, адекватность э, и так далее. И, и, соответственно, суды рассматривают, а нарушено ли это право на самом деле и сторона, а участник государства, а делает ли тот конкрет, то конкретное право доступно, предоставляет ли его в в надлежащем приемлемом качестве, рассмотрели другие критерии на, момент, на, принт, на аспект нарушений Большое количество подходов я принимал, использовалось судебными институтами, а аспекты, что такое нормативное содержание. Тут в детали уговаривать не нужно, но некоторые суда говорят, что пусть решают законодатели. А мы тут не будем говорить о нормативном содержании. То есть они не объясняют полностью, то есть на, на каком основании они достигли того или другого решения. Они говорят, что в соответствии с нашим пониманием, в соответствии с Конституцией, государственная исполнительная власть, например, была не... Ее шаги были неоправданы. Они не говорят, что XY, XYZ, Z, так не прописано. некоторых случаях роли детали, например, в ЮАР, в Индии, в Соединенных Штатах Америки. Верховный суд Кентукки, штата Кентукки э, прописал, что это означает, что это за право на вынесение судебного решения. Так вот, комитетам разным необходимо, работы, работая с конкретными жалобами, а также на основании общих коммент, утвержденных комментариев и других формов институтов, э, формулируют концепцию того, что такое нормативное содержание. Так вот, когда мы смотрим на особенностями юриспруденции, давайте посмотрим на это через линзу, которые, через призму, которая разработана в вопросах экономических, социальных культурных прав, уважения, защиты и удовлетворения, это... дис... различные нормативные стандарты и принципы. По... В рамках обязательства уважения, это означает воздерживаться от вмешательства в свободу реализации права, такие нарушения достаточно широко э, освещаются. И некоторые предсказывают, что в рамках дополнительного протокола в, как, к пакту о экономических, социальных культурных, культурных правом такие вещи будут составлять большое количество. Это касается всех уровнях международного, регионального и национального уровней. Например, Верховный суд Аргентины в случае дела Квин в 2004 году они отменили закон, аргентинский закон 1995 года, который значительно ограничивал соответствующие права заболевшего сотруд... работника, Говорят, что это нарушает права работников, включая большое количество международных соглашений конвенций, включая указанную конвенции по экономическому социально-культурному. Суд о свободе решения о свободе перемещения отменил ограничение доступа к. К тем социальным та, услугам и благам для лиц, не являющихся гражданами, особенно в вопросах образования. Они отметили то, что если вы придаете право свободы перемещения в рамках Европы, то вы не можете запретить э, членам другой на, э, страны Европейского Союза не получать доступ к образовательным услугам и прочим услугам в нашей, в нашей стране. Особенно в, э, гражданские права используются в рамках различных форумов, инструментов в Европе для того, чтобы рассматривать это в разрезе экономических, культурных прав. Конечно, хотелось бы мне видеть, что прийти к миру, когда соответствующие права можно будет реализовывать, добиваться их реализации автоматически, а пока, а пока приходится инновационно подходить, к используя различные инструменты, говоря о гармонизации тех других критериев, которые суды и другие форумы применяют. Вопрос о обеспечении нарушенного права, так вот когда суд принимает решение, там какое-то право нарушено или нет, они используют тот или другой критерий. Возьмем пример права на жилище. Вот мы видим CSR, Комитет по коммерциальным культурным правам. А вам, в общем, комментарии 7 э, дал исчерпывающий критерий по вынужденным выселениям, то есть людям э, должна быть процедурная справедливость, альтернативное жилье должна быть предоставлено, если у человека не имеется собственной возможности найти или обеспечить себе другое жилище. И, э, и критерии, разработанные в данном комитете, были приняты однозначно принято Африканской комиссией, судами в Аргентине и в других юрисдикциях, которые исследовали подобным подходом, например, Южная Африка и Европейский суд по правам человека. Конечно же, многие аспекты существуют. Вопросы гармонизации и так далее. Аспекты существуют. Конечно, нас там десятки тысяч разных других стандартов существует в мире. Очень приятно видеть то, что в вопросах механизм юридический механизмов обеспечения решения суда э, суда мы видим различные э, обеспечение различных критериев и я, я бы сказал что в области э, прав человека в этой области э, они призывают к ответу частных лиц. И вы знаете о том, что юрисдикция это очень ориентированное государство. Если вы посмотрите на сегодняшний мир, то очень часто самые большие компании ⁇ это многонациональные корпорации. У них есть огромная власть. Они могут влиять на выполнение основных прав. Но у них нет та, той же самой системы ответственности, которая есть государства. Международное право развивается очень быстро в этой области, но недостаточно быстро. То есть есть... Обязательства, которые пытаются найти различные способы, чтобы частные корпорации и предприятия могли быть призваны к ответственности. Это основной вот сдвиг, который происходит в настоящее время в законодательной области. Один из способов это сделать, это использовать государственные обязательства защиты. Для того, чтобы еще раз посмотреть то, что мы сейчас только что обсудили, государственное обязательство защищать означает то, что государство имеет обязательство защищать людей от какого-либо вмешательства в их права. Вмешательство, которое могло быть вызвано третьей стороной, будь то человек или организация, институт или корпорация И были очень интересные случаи, которые связаны с этим обязательствами Ну, например Ну, например Африканская комиссия обнаружила, что Нигерия не смогла в, в Дельте-Нила выполнить национальное законодательство по защите окружающей среды. Вы знаете, это очень важно для социальных прав. Ашел – это огромная компания, и они использовали обязательства Нигерии для того, чтобы защитить и попытаться повлиять или изменить э, суть той работы, которую проводила Шел в этом региоре. Э, антимир, э, были также комиссии, которые предотвращали вырубание лесов частными компаниями без соответствующего согласия или проведения консультаций. Они использовали государственную обязательство для того, чтобы защитить. И они э, видели о том, что права э, коренных народов были нарушены. И в Индии мы рассматриваем случаи сексуального домогательства на рабочем месте, включая частных работодателей. И они соответствующие разрабатывали законодательство, которое заставляли частные компании придерживаться соответствующего законодательства после его одобрения. И были очень интересные случаи, которые были рассматривались организацией. Когда комитет рассмотрел вопросы домашнего насилия, подумайте сами, это вопрос, который происходит в частной жизни, однако комитет обнаружил о том, что возможно провести защиту жертвы домашнего насилия. И государство должно было занять очень четкую позицию для того, чтобы защитить жертв домашнего насилия. А также э, защитить эту конкретную жертву и разработать закон для того, закон для того чтобы э, в общем и целом предотвратить дальнейшие случаи подобного домашнего насилия. Еще другие случаи, которые мы не будем детально рассматривать, но которые очень важны, это, как вы знаете, приватизация может иметь э, влияние на... Э, э, права различного рода и вы знаете о том, что много комитетов в ООН выразили беспокойство по поводу влияния приватизации процесса приватизации на у вас есть очень много компаний, которые направлены против приватизации но э, дело-то не в этом, а речь идет просто о, больше о философке каких-то вопросов. И суды продолжают демонстрировать э, нежелание не, э, вмешиваться в государственную политику, особенно в тех областях, которые касаются экономической деятельности. И продолжая э, выполнять... Э, тему выполнения обязательств, это опять-таки очень большие процесс здесь происходит. Одно дело сказать, уважайте права и не нарушайте, а другое это государство предпринять широкий спектр действий и национальные суды тоже начинает э, принимать на себя такую роль, говоря государству о том, что есть определенные политики. И если какой-то вакуум или какие-то незаполненные области выполнения прав человека, которые мы хотели бы, чтобы вы выполнили свои государства, имеется в виду государства, обязательства, государства. например, вы должны разрабатывать законодательство, например, по э, здоровью матерей. Это одна из областей, но есть, а -а -а есть еще и другие действия государства. Например, в Ирландии там у них есть государственная юрисдикции, где есть это это, это особое внимание это уделяется на выполнение обязательств. Есть два аспекта а обязательств, которые суды и юридические органы на национальном и интернациональном уровне должны рассматривать это. Мы уже кое-что обсудили. Государство должно предпринимать последовательные шаги для того, чтобы работать в этом направлении и с определенным набором прав и эти требования должны отвечать например колумбийский корп, э, э, колумбийский суд э, э, именно это и сделал они использовали это для того чтобы показать государству да что мы понимаем эти ограничения но есть определенный минимум э, минимум прав которые вы должны соблюдать и они э, выпускают соответствующие приказы которые показывают о том какие шаги должны быть предприняты государством финляндии еще одна такая страна которая использует подобный подход а южная африка Южная Африка. Южная Африка, она тоже смотрит на то, каким образом предпринимаются последовательные шаги, но она не будет вынуждать а, при, к, приему, к приему определенных законов обеспечить минимум прав. Конституционный суд в Венгрии делает противоположное. Они а добиваются того, что определенный минимум был достигнут в, в законотворчестве, и все, они в детали не вникают. Были такие шаги предприняты или нет для того, чтобы государство выполнило свои обязательства? И э, Межамериканский суд э, также занимается минимальным набором прав, но в основном э, социально-политических прав. В Швейцарии интересный подход в этой области. Швейцарский федеральный курт. Он э, применяет конституционные права, то есть это говорит, вот это минимальное необходимое. Но они четко говорят о том, что, слушайте, у нас не хватает компетенции сказать, каким образом государство распоряжается своим бюджетом, и они могут только э, сказать государству, что происходит нарушение Конституции, если государство не выполняет минимум стандартных мер по защите прав человека. И чтобы эти обязательства были выполнены, то там очень широкий спектр того, что государство должно или не должно делать. Но это может быть аргументом. Хоть из того, чтобы говорить, что является ли государственное э, законодательство хорошее или нет, отвечает ли оно международным стандартам, которые у нас есть. Или, э, может быть, э, суд не, не не может заставить правительство вести себя в демократических странах так, как надо? А суд может, да, действительно, очень сильно настаивать на выполнении технических решений, но как далеко может зайти суд в защите прав в том смысле, который необходим для а, демократического общества, это, ну, я не согласен с этой ситуацией, но я просто вам говорю свою точку зрения. Еще одна, это равные права, мы говорим о социальных и политических правах. А равенство и недискриминация в областях, которые касаются жилья и образования, они используются очень часто для того, чтобы исполнялись те или иные законы в этой области национальном и международном уровне, в различных комитетах, в Европейском суде по судам человека, в таких странах, как Болгария, Франция, Канада, Пакистан. А юристы смотрят на международные стандарты для того чтобы не было дискриминации на основе языка религии пола и других вещах а также на основе национальности сексуальной ориентации возраста это очень важная область и еще одна область развития, которую должны понять где такое большое количество судов посвящается тому чтобы есть набор определенных стандартных принципов, которые постоянно обновляются, приходят и помогают юридическим и неюридическим организациям анализировать, было ли нарушение, произошло вооружение, можно ли привлечь государство к ответу. И, как вы видите, здесь есть основные конституционные принципы, которые должны отвечать определенным ожиданиям, касающиеся, например, выплатам с фонда страхования Но можно сказать так же так, минуточку, этот человек, это, например, вы не можете внезапно взять у них источник дохода без какой-либо другой системы жизнеобеспечения. А есть также и разумный подход должен быть, которые очень важные стандарты, и мы поговорим об этом более подробно, это пропорциональность, так называется. То есть, например, в случае Бразилии там был так называемый affirmative actions для студентов, которые принадлежат к, ну, к угнетаемым меньшинствам. И для того, чтобы обеспечить равенство, то они хотели иметь пропорциональное представительство в университетах. Что может быть пропорционально, что нет. Например, вы же не можете запретить студентам, чтобы из других национальностей приходить в колледжи. Пропорциональность – это тогда, когда интересы вашей конкретной группы, которую вы хотите защитить, сбалансированы пропорционально по отношению к правам. Тех, которые вы должны выполнять. Человеческое достоинство это основа социально и культурных прав, и они обсуждаются везде. Человеческое достоинство должно уважаться, поэтому определенный мир должны принять, существует определенный минимальный уровень существования, критерии, и это все влияется. Мы говорим об этом, существует минимальный набор прав в Германии, например, это очень-очень основные, простые принципы, которым они соблюдают. И вы слышали, наверное, о том, каким образом государство с трудом выполняет все эти обязательства по правам человека. И говорят, да, у государства есть обязательства, но если то, что позволяет государству а, а, выбирать определенными, между определенными выборами, которые государство вынуждено делать, и мы будем говорить чуть подробно по ä, вопросам ä, разумности и рациональности есть определенный тест ä, который говорит о том что было ли решение правильное законное и соответственно подсказывает какое должно быть решение если определенный баланс каким образом можно посмотреть защищается право или нет действует ли государство разумным способом и это использовалось много раз в многих юрисдикциях ä, ну, например, в Аргентине дискриминационное регулирование требует иммигрантов прожить 20 лет, прежде чем они смогут получить пенсию по инвалидности. И при гармонизации рациональности местного законодательства есть соответствующие протоколы, по выполнению общих прав человека разумность была включена как стандарт для того, чтобы можно было рассматривали разумность шагов, которые предпринимаются государством для соблюдения основных прав. Есть определенный стандарт оценки и признания, которые используются судом правом человека. Он будет очень интересным для вас. Он позволяет, как мы говорили, определенные подходы для достижения определенных целей. И она может быть использована не просто для того, чтобы защитить определенные решения, которые должны быть выполняться, но также выполнять положительные решения. Ну, например, на Мальте правительство. практикуют этот закон, который был оспорен в суде про человека. И они использовали этот принцип, говоря о том, что правительство имеет право работать в этой области, потому что они собираются справедливо распределять земельные ресурсы и жилищные ресурсы в стране, где очень небольшой ресурс этих ресурсов. То есть там есть определенная цель. И они должны прибегать к определенным шагам. Это интересно, но этот стандарт был разработан и одобрен для применения в домашнем, ну, во внутреннем законодательстве. Это также рассматривается слегка консервативный принцип, даже несмотря на то, что он используется для защиты социальных прав. Он все равно считается консервативным, потому что он очень разборчиво применяется государством. И во время переговоров тогда, когда разрабатывались старты для добровольных протоколов по соблюдению основных прав, они обсуждали, должны ли включать они этот стандарт или нет, и в конце, в конце концов они его отвергли все-таки этот принцип. И также есть конфликт между различными правами. Мы поговорим об этом, может быть, конфликт между гражданскими политическими правами по сравнению с основными правами человеками, это говорит о том, что этот конфликт возникает, ну, например, во Франции и в Бангладеш, это между свободой выражения и правом на здоровье, ну, например, они ограничили рекламу табака. Потому что делая это, да, они ограничивают свободу выражения, но они это сделали, потому что они хотели защитить право на людей на здоровье. В Канаде, с другой стороны, не сказали, нет, мы не будем нарушать свободу самовыражения. Но ситуация все-таки поменялась потом, и они разрешили накладывать определенные ограничения на рекламу табака. Может быть, конфликты между различными экономическими, социально культурными правами, и это очень-очень сложная ситуация увидеть различные комитеты решения. Один из случаев, которую э, поднял на поверхность это, это было дело в Индии, где им нужно было построить дамбу. И она бы дала деревням большое количество людей доступ к воде. И к санитарным нормам нормальным, но это также означало, что люди, которые расположены на границе с водой, где была, была построена эта дамба, они должны были переселены. А это значит, люди решают право на жилье. То есть, вот вам право на жилье против права на доступ к воде. То есть, кому вы отдаете предпочтение в этом случае? В этом случае э, Верховный суд сказал, э, мы отстраняемся от этого дела, государство пусть само решает. Суд не стал в это вмешиваться и юриспруденция развивается и э, ищет поля для понимания каким образом решать подобного рода конфликты один из очень интересных областей где очень много чего происходит и много чего достигнуто уже это в области э, правоприменения. Э, ну вот например были какие-то э, решения суда каким образом они применялись были ли они внедрены примена практике решение Верховного суда национальном уровне применялись ли они, как Сурд сказал, АБВ, то есть были ли они реально доведены до Земли, что называется, до уровня исполнения. Есть специальные средства, которые могут быть использованы судом, есть способы каким образом к решению суда довести до решения для того, чтобы более четко и исполнить. это. Есть обязательные для исполнения приказы суда, то, например, Какие-то суды, как любого уровня, они выпускают приказы, требующие от государства выполнить очень четкие шаги, предпринять. И они иногда, не, создается надзорная практика суда, когда суд оставляет свой право отслеживать проведение этих шагов чтобы государство отчиталось перед судом это надзорные функции суда они даже иногда дают расписание по времени то есть вы должны с этим конкретным решением суда через определенный четкий оговоренный промежуток времени выполнить его в случае аргентины аргентинской к заболевании потом три с половиной миллиона человек затронуа был суд пред... дал очень конкретное предписание для того чтобы исполнительные власти в рамках соответствующих бюджетов своевременно предоставили вакцины также адвокаты Конечно, ж... а, сторонники всячески находят механизмы для того, чтобы э, соответствующие предписания были исполнены. Например, исполнительным ведомством было предписано выполнить, например, пункт А вопросов вопросах жилищных. Если нет, тогда не окажутся в тюрьме. В Южной Африке соответствующие процедуры энное количество раз инициировалось э, в отношении ряда министров и представителей крупных ведомств потому что <laughs> uh, uh... По, это, по разным причинам иногда возможности те или другие имеются ли политические условия когда не получ... те или другие стороны не желают или не способны реализовать те или другие предписания опять-таки понятно то что это скажем очень болезненный боевой борцовский подход в отношении их исполнительной ветви власти обычно это не самый лучший подход в интересах защиты права лучшие подходы это когда все заинтересованы стороны, представители исполнительной власти, гражданское общество, судебные ветвь работают все вместе, сообщество, сотрудничество, соответственно, суды это осознают, и поэтому мы сейчас видим и другой тренд в международных, региональных, национальных э э срезах, это диалоги и э э э Поэтапные решения, например, отложенные решения о несоответствии суды или те или другие комитеты, они ведут, э, взаимо, поддерживают взаимоотношения, заде, принимают участие и дают определенное время в этом процессе для того, чтобы ответить, куда то возможно решить или другие шаги перед тем, как они начнут давить. В случае конкретного случая в канаде а вот теперь это вот в непале был принят закон который был очень по вопросам недвижимости против прав женщин, вместо того чтобы идти резко против суд принял решение мы считаем что этот суд нарушает права пожалуйста вернитесь пообсуждать особенно с приглашением экспертов из организации «Отстающие права женщин да и потом вернемся через год рассмотрим и вот Подобное рода взаимодействие обычно приходит, приводит к менее болезненным отношениям между судебной системой и исполнительной властью, что в долгосрочной перспективе обычно обеспечивает лучшее исполнение коммерческих, социальных, и культурных прав. Также вопрос аспект диалогич, диалога имеет повышение все больше и больше от Откладывание судебного рассмотрения используется как тактика судебной власти для того, чтобы разным сторонам дать возможность обсудить и приглашают э, с, соответствующие стороны прийти к решению до необходимости окончательного судебного вердикта. Один из аспектов временное решение, затем допустим, исполнительная власть имеет определенное время и возможности для того, чтобы удовлетворить запросы, а окончательные могут быть намного менее жесткими и позволяют также рассмотреть, заслушать всю критику, например, одно дело, когда... Суд ничего не обеспечивает, некое долгосрочное предписание в долгосрочных интересах вводит, тогда в краткосрочно жертвы ничего не получают, в то время как здесь они получают некое временное удовлетворение нарушенных прав. Возмещение нарушенных прав с возможностью получения долгосрочной ответственности, сейчас какой-то тренд, большое количество достижений и также процесс, я вижу, господа, дамы и господа, вы выглядите немножко усталыми, обещаю, не так много мне осталось, мы будем говорить о достижении определенного результата. Был вынес оценка, Ричарда Ричард, Ричарда что несмотря на достижения по вопросам права человека за последние четверть века, условия, в которых живут люди, практически не изменились за последние 25 лет четверть века. Читаете новости, отчеты разные, слышу. Так далее. И видите, что, несмотря на то, что значительный прогресс отмечается в вопросах усилий, которые ориентируются на э, обеспечение прав человека, на самом деле конкретные результаты, которые нами достигли, они еще очень далеко от идеальной ситуации. Только одним из серьезных препятствий для вынесения судебных решений по и к вопросам экономических социально-культурных правов заключается в том, что практически никогда подобное судебное решение не может трансформировать ситуацию. Ни суды, ни, транс, ни, транс, ни международ... государственные организации не могут этого сделать. Потому что социальные изменения ведь происходят посредством разных путей, разноподвижных. Соответственно, обращая внимание лишь на то, что вот, вот судебные решения не исполняются, это серьезный вопрос. Опять-таки, это вопрос, который необходимо обратить. Да, про, во многих юрисдикциях э, обеспечение судебных решений – это серьезная проблема. Э, другой момент, который критикует, когда пытаетесь развивать социальное движение в связи с огромными масштабами нарушений экономических и культурных прав, порой... Э, э, Порой большое количество усилий прикладывается для достижения того или другого судебного решения. И дальше необходимо учитывать то, что суды во многом больше защищают интересы среднего класса, нежели бедных слоев. И, много... и в ответ на все эти критики можно отметить то, что все больше и больше примеров того, когда многие, конечно же, не все, говорюсь, и Имеет прямое косвенное, и прямое, косвенное влияние по созданию юридического прецедента, влияние на изменения факторов в других политиках, в конкретных изменениях на местах, будь то сотни тысяч матерей, тысяч матерей получают доступ к необходимым лекарствам или изменения в системе здравоохранения, или уничтожение окружающей среды в сферах, где живут коренные группы, так или иначе. Конечно же, эти аспекты стимулируют активистов больше усилий прилагать к этому аспектам. Исследования, проведенные в ряде стран, показывают то, что э, э, Легализация соответствующих прав, возможно, предотвратила неизбежные тысячи смертей и обогатила жизни миллионов другим. Конечно же, вопросы э, обеспечения, соблюдения соответствующих прав, они ограничены, однако многое, тем не менее, происходит. Очень часто не часто не сам конкретное решение по конкретному делу приводит к изменению. Например, когда Африканская комиссия постановила, постановила в случае дела Нигерии против Шел, так или иначе, это даже само решение дало юридическое пространство для того, чтобы люди, которые пострадали от деятельности соответствующей компании, могли работать и добиваться соответствующих решений. Ибо рассмотрение того или другого конкретного дела запускает процесс пересмотра различных политик в тех или других средах. Ну и в завершении нам необходимо посмотреть на концепцию возможности перевода или трансфера тех или других аспектов с, с международного на регион, региональные сферы, говоря о различных стандартах. Будь то глобальных, э на национальные уровни, естественно, и страны могут друг у друга учиться, то есть есть возможность организовать горизонтальную передачу вертикально с, с транснационального на национальный уровень, а так и горизонтальное взаимодействие, когда судебные системы судей в тех и других странах начинает обращать внимание на опыт других юрисдикций. Тем не менее, необходимо обратить внимание. да. Помнить о том, что иногда эти вещи ограничены, есть или другие факторы, которые э, ограничивают перенос тех или других судебных практик из одной юридической системы в другую, из одной страны в другую. Еще один момент, которому необходимо помнить, это важность, так иначе, разных направлений, как глобальных, так и локальных аспектов, оптимизации, реализации экономических социальных культур прав пример может быть не столь важный крупный пример из Соединенных Штатов Америки а в Чикаго был информация о, о о насилии Жертвы, гетерожертвы никакой поддержки не получали, однако члены семьи соответствующих пострадавших выступали перед комиссией по пыткам. И комитет по пыткам э, э, дал свои наблюдения. Да, в Соединенных Штатах Америки пытки это против стан, международных стандартов. Это попало в международные средства массовой информации. Госдепартамент так на это как то такое посмотрел. Это же заголовки. Соединенные Штаты Америки нарушают международные стандарты. Соответственно, обратили внимание на то, что федеральные власти обратили внимание на то, что происходило в Чикаго и повлияли на то, чтобы там присоединили определенные измерения. То есть, вот как-то, можно сказать, локальные аспекты можно выносить на глобальном уровне, То есть, много ведь разных стандартов и путей, как достигать других результатов, когда Вопросы локальной и глобальной динамики взаимосвязи локальной и глобальной динамики э, достигается обычно реализация решений оказывается успешной. Но ну, и также вопросах нарушений, вопросах реализации экономических, социальных культурных прав в случае. Э, э, э, Всегда, конечно же, широкие социальные массовые движения по отстаивание их соответствующих прав поддерживают тренды в реализации соответствующих прав. В Южной Африке было определенное движение, семь лет потребовалось для того, чтобы достичь определенного результата, когда не столь активно было. Но в другом же случае, в то время, как соответствующее движение поддерживало внимание и на этот аспект, результат оказался значительно более ощутимым. Другими словами, социальное движение оказалось очень важными. Еще одним важным фактором является оптимальная институциональная конфигурация в конкретных культур, странах или культурах, если, например, посмотреть на международный уровень, имеют ли люди доступ к правосудию, так и, соответственно, имеется комитет, как человек, так в какой-то деревне, в какой-то конкретной стране может... Достичь, довести свое дело, свои проблемы до какого-то международного форума, не говоря, или да, даже до соответствующих судебных властей в столице, их страны, в некоторых странах очень сложные правила, так, например, человек, чьи права нарушены, я, возможно, не понимаю даже, как мне в этой системе достичь, правосуд... добиться правосудия, то есть, это вопрос, как, например, например, в Южной Африке 7 лет без возможности, Возможности реализации. Почему? Потому что соответствующие пострадавшие не понимали, кто же в исполнительной власти ответственен за обеспечение этого. Там много различных аспектов. И говоря о международных рекомендациях, иногда у государства технических возможностей не для того, чтобы эти обязательства реализовать. Есть, соответственно... Э а также имеет момент э, по ситуации с судебной системой, где себя, где, на их взгляд, они находятся, они более консервативные, они хотят быть более прогрессивными, образования этих вопросов очень важным. Соответственно, когда мы говорим о этих аспектах о реализации в прав, конечно же, по-простому все судить невозможно. Это, говоря же о наших сравнительных исследованиях, о судебных решениях, мы видим, что ситуация, она находится в движении где-то она на начальной стадиях где-то достигает зрелости в разных странах, Китай, Индии, Египет, Соединенные Штаты Америки, в Колумбии, в разных странах мы видим разные процедуры, процессы, разные этапы, соответственно, нам очень интересно наблюдать, как все эти моменты в нашем человечестве изменяются. Надеюсь, что и вам в какой-то момент доведется работать в этом аспекте, и вы внесете свой вклад. На это я, пожалуй, прервусь и благодарю вас.